Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Анцупов Дмитрий. И сегодня я вам расскажу то, как работник, сотрудник может защитить свои права, если ему не платят заработную плату, заставляют уволиться, либо работодатель совершает в отношении него иные противоправные действия. Вы наверняка помните героиню моего прошлого ролика, это Галину Анатольевну. Здравствуйте, Галина Анатольевна! Так, а что, начальница вам как звонила в итоге, да, я так понимаю? Ну да, она позвонила и сказала, говорит, сидите пока дома, пока не дадут на этой неделе зарплату. Как вы знаете, у нее как раз-таки была ситуация, что заработную плату ей не платили. Я, в частности, предпринял ряд определенных действий, которые, забегу немножко вперед, привели к успеху. То есть на сегодняшний день половина заработной платы ей выплачена. В самое ближайшее время ей будет выплачена остальная часть суммы, и, как оказалось, деньги-то выплачивались, просто ее непосредственная начальница по каким-то причинам деньги до Галины Анатольевны не доносила, то есть оставляла их себе, куда-то тратила, я не знаю. С этим пусть разбираются соответствующие органы. Но факт остается фактом. Часть оплаты Галины Анатольевны выплачена, ее начальница в настоящий момент уволена, Галину Анатольевну даже решили оформить официально. В общем, новости сугубо положительные. Теперь же давайте в принципе в общем я расскажу, а что вообще делать в той ситуации, если вам не платят деньги, если вас не хотят официально оформлять. Куда идти? Что делать? Вы должны понимать, что государственных органов, которые могут защитить ваши права и интересы, не так много. Первое – это трудовая инспекция. То есть на все факты нарушения трудового законодательства может быть написано заявление в трудовую инспекцию, трудовая инспекция может начать проверку и достаточно ощутимо работодателя наказать. Второй орган – это прокуратура. То есть заявление в прокуратуру, прокуратура также может начать проверку и так, также может применить определенные меры прокурорского реагирования. На моей практике, к сожалению, Прокуратура плохо работает по трудовым вопросам. Ну, это, может быть, мне так попадалось. Трудовая инспекция 50 на 50. То есть в каких-то случаях действительно трудовая инспекция может активно включиться в работу, начать проверку, начать вызывать работодателя, опрашивать, делать все необходимые действия. А в каких-то случаях трудовая инспекция просто может написать вам формальную отписку, при этом не доведя ничего до конца. Соответственно, остается еще... Пара очень интересных способов. Ну, все мы знаем, пресловутый и наиболее распространенный это суд. То есть в суде вы можете конкретно человека и оштрафовать, и всыскать все деньги за простой, и восстановить вас на работе, и обязать оформить, и так далее, и так далее, и так далее. Но в суде имеется ряд минусов. Во-первых, суд это... Долгий процесс, суды у нас не быстрые. Во-вторых, в суд лучше всего идти с адвокатом, потому что трудовые споры это не самая простая категория споров. Несмотря на то, что судьи у нас изначально более расположены к сотруднику, к работнику, нежели к работодателю, но тем не менее есть там нюансы, о которых просто нужно знать. Соответственно, нужно нанимать соответствующего специалиста, который вам будет в этих нюансах помогать разбираться и который, по сути, за руку вас возьмет и к победе поведет но суд он может быть эффективным но это процесс не быстрый и это процесс затратный и четвертый способ который как раз таки неплохо себя проявил в случае с Галиной Анатольевной это правоохранительные органы очень часто бывает так что невыплата заработной платы сопоставима с какими-то мошенническими действиями кроме того у нас имеется статья уголовного кодекса и за задержку выплаты заработной платы в том числе то есть я не призываю вас бежать и огульно по каждому поводу писать заявление в полицию этого не нужно это неэффективно это не результативно но если действительно имеется факт подозрения каких-то махинаций что например деньги выделяются а вам они не доходят если действительно уже там более трех месяцев вам зарплата не платится в этом случае ваше право как гражданина обратиться к сотрудникам правоохранительных органов Полицейские, когда получают соответствующее заявление, начинают проводить доследственную проверку, начинают вызывать всех лиц, имеющих отношение к этому делу. Поэтому крайне важно указать фамилии, имя, отчество, контактные номера телефонов, адреса там, начальника, сотрудников, там, тех, кто может быть причастен. То есть начинают как-то в этом деле разбираться, всех вызывать, всех опрашивать. И как вот в случае с Галиной Анатольевной, это дало свой эффект. То есть люди поняли, что лучше деньги выплатить. Лучше не связываться с нашей правоохранительной системой. Поэтому, друзья, не ленитесь и не бойтесь защищать свои права, если они действительно нарушены. Единственный мой вам совет, воспользуйтесь хотя бы консультацией адвоката или юриста, потому что зачастую от того, насколько правильно вы написали то или иное заявление, какие доводы там указали, на что вы сослались, как вы это оформили, это немаловажная часть успеха. Заявление, написанное криво, косо, на коленке, в разброс, не в попад и непонятно о чем, как правило, получает какой-то стандартный отлуп, стандартную отписку, а заявление написано четко, структурировано, когда сотрудник того или иного органа видит, что да, его составлял юрист, его составлял адвокат, ссылки на законы, ссылки на нормативную базу, расписаны все нарушения по шагам, он понимает, что просто так отписка здесь может и не прокатить, может быть обжалована и может за это еще потом прилетит. Поэтому он будет расследовать, он будет вникать, ну скажем так, с большей долей вероятности. Итак, друзья, если видео вам было полезно, то подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы в комментариях и до новых встреч!